Дядя Всем привет, друзья! Анекдот. Девушка такая, взмолилась. К Господу такая, Господи, Господи, сделай меня дурой. Умоляю, сделай меня дурой. Боженька, так отодвигаются, отодвигаются облака, боженька выглядывает на нее, смотрит: зачем? Зачем сделать тебя дурой? Ты и так нравишься мужчинам. Она такая, Господи, я хочу, чтобы они мне начали нравиться. Ребят, обязательно подписывайтесь и смотрите вот этот анекдот. Баклажан, дядя Толя